и hey, все надеюсь вы запаслись чем-нибудь вкусненьким и по сегодня я выдвину свою теорию касательно того что будет происходить в первом и во втором полугодии сериалом окончится ли история в 2023 году и почему новыми злодеями мульта станет непонятный смузи не забывай про телеграм, приятного просмотра для начала вернемся к набору 717 86 если посмотреться то разница между данным набором и остальными заметно во-первых, не до числа 71, во-вторых, это теория, и я могу свободно ее использовать без данного доказательства. Но тогда она будет бредом, но мне не важно. Если все именно так, то это значит, что компания решила связать кор и основной мульт. Следовательно, нам уже известны антагонисты нового сезона. Если же это фейк, то... А вот теперь, давайте размышлять. В следующем году нам представят данный комикс, в котором мы полностью пересоздаем события между 16 и 17 сезоном. Также уже из его названия мы понимаем, не шестерка, а четверка героев, а именно Кай, джей и Никол найдут свои стихии. Более мне о нем не известно ничего, но это как минимум классная книга в коллекцию. И вот, герои с возращенными элементами встречают новых врагов. Моми, скелетов и охотников на драконов в одном. Те стремительно врываются в ниндзя и пытается найти некий артефакт, что позволит им вновь обрести человеческую форму и при этом сохранить бессмертие. И почему-то мне кажется, что они выходят из преусподни. Ладно, продолжение таково. Ниндзя находят у них какую-нибудь слабую сторону, к примеру, те жутко боятся огня или молнии, а может вообще воды. Кто их знает, этих лего? Об этом будем судить уже при выходе самого сезона. Скорее всего... Ллойду или любому главному персонажу будет суждено раскрыть какую-нибудь новую способность. К примеру, если сезон пока то огненно кружится Но принцип, думаю, понятен. Владеи, преследующие лишь одну великую цель, станут сильно мешать жизни граждан. Новые злодеи поспешник Эверлота, которым бывший кристальный король даровал неведомую силу, способную даже превращать обычных граждан скелетов. Героем придется их уничтожать, а это может совершить лишь силами всех четырех стихий, ибо они вроде клона овера, а мы уже знали, как победить его. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, в будущем будет больше интересного контента. Не забывайте также про телекам, где я публикую очень интересный контент. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока, друзья.